Самый лучший подарок на наши праздники, перед нашими каникулами, это фильм «Возвращение в прошлое. 6. Новая игра». Не просто подарок, а грандиозное завершение великой франшизы про путешествие во времени Мегри его роженоса Сергея и его и его всех друзей. Это грандиозное завершение франшизы про путешествие во времени «Возвращение в прошлое», которое еще было задумано в 2017 году. Но выпущен был первый фильм еще в 2018-м под названием «Возвращение в прошлое в поисках изломного времени». И это грандиозное завершение, шестая часть. И больше после него, частей не будет, но это великое завершение нашей франшизы. Так что вот так. Почти с новыми героями, с теми же старыми, и, конечно же, с новыми, конечно, спецэффектами, и с новой харизматичностью и изящностью. Полностью сняты на технологии хромакея, компьютные графики, а также натуральных съемок и кадров. Могу вам гарантировать, этот фильм вас точно удивит больше, чем первые, вторые, третьи, четвертые, пятые части, как и любые предыдущие, которые были оценены на отлично. Так что, с праздником вас! Возвращение в прошлое 6. Новая игра. 19 декабря. Открой самый таинственный секрет Руси. То, чего не могли найти много лет назад. Где он когда-то найдет такой секрет? Тот спасет Русь. Смотри возвращение в прошлое 6 новая игра с 19 декабря, даже на ютубе.